Но никакие красивые надписи не способны заполнить дырявую ржавую бочку сладким вином или медом. Короче, завет это урод художественный, смысловой и кинематографический. <звы>